ESSEC Экспресс Супер Современный Эффективный Курс English Хочу Все Знать <связывая> Дорогие друзья Я рад приветствовать вас На канале Пите Горбатьюкс Today is Lesson Number Sixty Тема актив и пассив в настоящем, непрерывном или длительном времени Present Continuous Present настоящий, continuous это длительное, продолженное время что необходимо напомнить вам актив, что такое и пассив актив это когда я кого-то когда меня кто-то это пассив. Например, я читаю, это актив. Мне читают, это пассив. Мы пишем, мы стреляем, мы ходим, мы бегаем, мы продаем, это актив. Когда нам продают, нам пишут, нам читают, это пассив. Дорогие друзья, в этом формате мы с вами будем отрабатывать актив, present, continuous. Present – это настоящее время. Continuous говорит о том, что это длительное, продолженное действие, непрерывное действие. Это действие в процессе. Еще раз напоминаю, актив – это когда я броюсь. Это актив. Пассив – это когда меня броют. Но никакое предложение в английском языке не начинается со слова ⁇ меня ⁇,⁇ мне ⁇,⁇ мною ⁇,⁇ тебя ⁇,⁇ тебе ⁇,⁇ тобою ⁇,⁇ нас ⁇,⁇ нами ⁇ Это может стоять в середине предложения, но только не в начале. Поэтому и возник так называемый пассив, что если меня броют, то, то стоит в начале ⁇ ай ⁇ Но если ⁇ ай ⁇ броют, получается, что ⁇ я брою ⁇ брою кого-то, ⁇ я в активе ⁇ Поэтому для того, чтобы показать, что это пассив, мы это рассмотрим в следующем формате дальше. А сейчас мы отработаем еще раз, что значит «в активе» в настоящее времени. Вы можете сказать другу, в принципе, что я вообще-то броюсь, я вообще-то читаю книги, я вообще-то пишу романы, если вы писатель. Но это вообще... Принципы, вы такое делаете а если вы хотите подчеркнуть что вы именно в данный момент пишете роман или в данный момент, как вот здесь вы броетесь находитесь в процессе, именно в данный момент вот ведете даже станком по своему лицу значит это совсем другое действие если вы скажете я броюсь, это I save. я брился, I saved в прошедшем времени а если вы в данный момент вот броитесь, в вот данную секунду ведете станком по лицу, это непрерывное действие, процесс. Значит, англичане говорят про другому. Не просто I save, я броюсь вообще то, а они говорят I am saving. И вот это ing окончание в глаголе, вот здесь у нас ing говорит о том, что это активная форма что I am, я есть, броющийся сейчас. Я броюсь сейчас. I am saving now. Посмотрите на меня. Look at me. Look at me. Я есть броющийся броюсь сейчас. Я броюсь сейчас. I am saving. А если вы говорите я броюсь, ну то это понятно, что вы броитесь, может, раз в месяц. Вообще вы броетесь, а может через день броетесь. Это I save, я броюсь. А если я в данную минуту, в данную секунду есть, нахожусь в процессе, I am saving, я в активе, I am saving. Вообще в всяком английском предложении должен быть глагол. В данном случае глагол это am, am saving, не глагол. Это я есть броющийся, броющийся. Сейчас. Дальше посмотрим. Ну, можно также отрицать в активе. Я не броюсь сейчас. Что нужно для этого сделать? Да, все то же самое, только вставить в отрицание not. Вот оно. I am not saving now. I am not saving now. Я в данный момент не броюсь. Если вы закончили свое бритье, там же протерли свое лицо, и кто-то вам звонит. Что ты делаешь именно сейчас? не будете говорить, что, что я брою сейчас, потому что вы закончили это дело, и вы можете сказать I am not saving now я не брою сейчас значит, это говорит, что у вас процесс закончен я улыбаюсь сейчас как же мы скажем, я улыбаюсь сейчас я улыбаюсь, если вообще вообще по жизни я улыбаюсь вы просто скажете I smile, я улыбаюсь а если я улыбался вчера, позавчера, вы можете сказать I smiled. А, это прошедшее время. А если вы сейчас улыбаетесь в данную минуту, в данную секунду, то, конечно, вы находитесь в процессе. И о том, что это процесс, говорит вот это: глагол быть, я есть, Смайлинг, улыбающийся, смеющийся сейчас. Now. Это все актив когда я что-то делаю, или вы что-то делаете, или они что-то делают, или мы что-то делаем. В данный момент времени, в данный момент времени, это present, это present. И continuous говорит о том, что это длительное время, непрерывное время, продолжительное время, процесс, процесс, я есть делающий в этот момент что-то, это актив, я есть делающий. Сейчас рассмотрим дальше пассив. Дорогие друзья, давайте э, посмотрим на эту фотографию, картину и посмотрим, кто находится в активе. Конечно, этот человек находится в активе. Почему? Потому что он подстригает овцу. А что может подумать овца, если в нее есть разум? Она же глаза от удовольствия закрыла. Она находится в пассиве. И человек думает, я подстригаю. Я есть подстригающий I am cutting Я в активе Я есть подстригающий Человек, кто думает Я парикмахер, овец I am cutting Ship. Я подстригаю овцу В данный момент I am cutting А что же овца думает в это время? Если она, конечно, думает Мы все это понимаем Не она подстригает? Нет ее подстригает. Значит, она в пассиве. И она вот так думает. Меня стригут сейчас. Меня стригут сейчас. Меня стригут сейчас. Значит, как она должна сказать? Все то же самое, как в активе. Дело в том, что только глагол кат это глагол неправильный. И у него все три формы одинаковые. Indefinite одинаковое. прошедшее время тоже будет кат. И третья форма в него тоже кад. И если бы мы сказали, что овца подстригает в активе, было бы I am cutting. И, или человек, который думает сейчас также I am cutting. Cut, подстригает. Я есть подстригающий сейчас. Это он в активе. I am cutting now и если бы овца постригала, она бы тоже подумала I am cutting now Инг добавляется к глаголу cut и получается подстригающийся то есть овца в активе если бы она постригала. а здесь овца думает наоборот меня подстригает вот здесь это предложение меня подстригает сейчас это так думает отца. А почему меня подстригают? Как сделать, чтобы пассив, вот этот, что меня подстригают сейчас, овца так думает, достаточно одного слова вставить. Бинг. И вот это слово кат в третьей форме глагола, она везде одинаковая. Добавлением бинг делает этот пассив кат активным. Все, одно слово только вставить. Меня подстригают, бин вставить, и все. I am being cut now. I am being cut now. Видите, уже здесь не cutting, что я есть подстригающий овцу, так думает этот мужчина. Потому что он в активе. I am cutting now. Я, я есть подстригающий сейчас. I am cutting now Я подстригающий сейчас эту овцу А она Если бы так подумала То было бы Я подстригаю сейчас Овца я бы так подумала Если бы сказала I am cutting now Я подстригаю сейчас А поскольку она лежит И необходимо сделать, что она В пассиве Значит всего-навсего необходимо Ставить bin И это означает меня стригут сейчас. I am being cut now. Меня подстригает сейчас. Или меня стригут сейчас. Ничего сложного. Чтобы в настоящем э, длительном, продолженном, непрерывном времени сделать пассив активным, достаточно вставить слово ping. И это будет актив. В перфекте мы вставляли тоже пассив, чтобы сделать активом, вставляли bin. Не bin, g, а bin. bin. B, и -E и -E -E N. Всего четыре слова. Bin. Это в перфекте, чтобы сделать пассив в перфекте активным. Здесь мы вставляем в continuous. Чтобы пассив сделать активным, мы... Вставляем одно слово being. А как сказать в отрицании? Можно так сказать? Да можно, просто вставить в отрицание нот. I am not being cut now. От, отца так думает. Меня не подстригают сейчас. I am not being cut now. Можно и на предложение сказать. Допустим, если бы мы были на месте овцы, и лежали бы или сидели в кресле и нас подстригали, вы задались таким вопросом. А меня подстригают сейчас? В ему минут, в данный момент. Значит, как бы мы сказали? M I бинг. M I бинг now? Меня сейчас подстригают? M I бинг now? А ну, как бы вы сказали, допустим, если бы вас кто-то спросил, значит, э ну, типа, вас подстригают, ну конечно, вы сказали бы, значит, я подстригаюсь. I cut. I got. А если бы вам позвонили и спрашивали бы, а вы подстригаетесь? А вас в эту минуту подстригает? Вы не должны сказать, что I cut. Я подстригаюсь. Вы должны сказать. I am cutting. Я есть подстригающийся. Сейчас. Если вы сами себя подстригаете. Или сами броетесь. I am cutting now. I am cutting now. Вы сами себя подстригаете. Может, брови... Может, где-то волосы. Это вы находитесь в активе. А если вас подстригают, вставляйте бинг. И все. Дорогие друзья, наш урок номер 60 приближается к завершению. Что необходимо напомнить? Итак, актив это когда я что-то я кого-то я читаю, я пою а пассив это когда меня кто-то когда мне кто-то что-то дает Или, например меня читают мне поют меня подстригают меня бреют это пассив это пассив Если вы хотите сказать, я подстригаю сам себя или кого-то, значит, вы говорите « Айкат». Я подстригаю. Я «Айкат». Подстриг... Я подстригаюсь. Я подстригаю. Это вы в активе. Но если вы хотите сказать, что вы именно в данный момент в данный момент подстригаете, значит, вы в активе, и вы должны сказать «Айм in, я есть подстригающий я есть постригающий сейчас себя, может быть, может кого-то, не имеет значения. Если в данный момент вы находитесь, I am cutting, не просто I cut я постригаю. Это я постригаюсь раз в неделю, может быть, броюсь раз в год, может быть, I cut. А если в данный момент станком ведете по лицу, I am saving. Я есть сейчас. Бреющийся сейчас. Я есть бреющийся сейчас, в данную секунду. Это совсем другое. И вопросительное предложение, предложение и отрицательное строится именно с глаголом быть. Am, если это идет речь о I am. Я есть. Saving. Бреющийся сейчас. Или я есть подстригающий сейчас? I am cutting now. Я есть подстригающийся сейчас. Если меня подстригают в контейнус именно в данный момент. Вы, вас подстригают? А вы в парикмахерской, и вам звонят, и трубку приложили, вас подстригают. Вставляйте бинг. Меня постригают. I am bing. Cut now. Уже не катинг. Уже пассив должен быть кат. Но для того, чтобы этот пассив кат сделать активным, именно вставляется вот это слово. Бинг! Все. Пассив делается активным. На этом, дорогие друзья, наш урок номер 60 завершен. Подписывайтесь, кликайте, делайте комментарии, комментарии. Я и желаю вам всего доброго. So long. Пока.